Тройная уха на костре. Для приготовления понадобится мелкая рыба, окунь, ерши, берючки, крупная рыба, что принесет рыбацкое счастье, морковь, крупная головка репчатого лука. Отсортируйте свой лук. Отберите мелкую рыбешку. Вы потрошите ее и тщательно промойте. Чешую можно не снимать. Заверните мелкую рыбу в двойной слой марли опустите в воду и варите в котелке на медленном огне около 40 минут. Снимите котелок с огня, выньте марлю с рыбой, дайте отвару настояться. Аккуратно слейте от осадка, процедите через марлю, снова поместите над огнем. Очищенную выпотрошенную тщательно вымытую, нарезанную на куски крупную рыбу, заложите в бульон вместе с крупной луковицей разрезанный на 4 части, и морковкой, нарезанной кружками. Посолите. Можно добавить еще очищенный корень петрушки или сельдерея, но это на любителя. Если необходимо, долейте кипятка и варите еще 25 минут. Кипение не должно быть бодным, чтобы рыба не развалилась. Мешать ложкой тоже не стоит, а чтобы рыба не приставала к котелку, Время от времени встряхивайте его и поворачивайте. Когда эта порция рыбы будет готова, аккуратно переложите ее в отдельную посуду и закройте крышкой, чтобы не остывала. А в котелок заложите следующую порцию крупной рыбы вместе с плавательными пузырями и ленточками жира, извлеченными из потрофов. Добавьте немного черного перца горошком чтобы уха сохраняла аромат и вкус натуральной рыбы, не увлекайтесь пряностями. Когда третья порция рыбы будет готова, разлейте уху по тарелкам и по желанию добавьте лавровый лист, мелко нарубленный укроп. Иногда еще кладут кусочек соленого огурца, кружочек лимона или пару листиков щавеля. Приятного аппетита!